Вот, 10 сентября. Чтобы понять, что говорится сейчас в статьях, вот такого аналитического характера, нужно, в принципе, взглянуть на карту и понимать по статистике находящейся там хунтовских группировок, войск и ее количество численности и бронетехники. Вот здесь счастье, довольно-таки приличная бронегруппа, но она имеет оборонительный характер. То есть счастье не готовится сейчас наступать. счастье нету вооруженных сил, чтобы они наступали. Они лишились своих бронегрупп, которые выходили, вот тогда, помните под Лутугина в аэропорт, они тогда их лишились. И на данный момент я бы не сказал, что счастье будут какие-то серьезные наступательные движения. Это огромные потери, у них их нет, у них в принципе нет таких вот войск, чтобы действительно вели наступательную группировку. Обстреливать, терроризировать, вести на расстояние огонь, это они могут. Но наступать конкретно нет, этого они не могут. Поэтому линия фронта здесь примерно такая и будет. Вот примерно такая она и будет Может быть вот этот участочек пропадет Может быть они немножко отойдут Может быть войска Новороссии вот займут вот такой вот участочек Вот здесь вот режут Ну это все возможно И нейтральную территорию воспользуются Но серьезных передвижений не будет Хунта потеряла металлист, обратно она туда не вернется Не вижу даже вот здесь вот боеспособной группировки Чтобы они обратно оттеснили все войска Новороссии и Луганского ополчения до металлиста Здесь у хунта этого нет Даже если бы были, они бы были автоматически переброшены в другой район Остатки вооруженных сил здесь активизировались бы только в случае, если бы сюда подошла хунта. Это плотный тыл Луганской народной республики. Здесь эти хунтовские войска не будут передвигаться. Элементарность за отсутствием горючих смазочных материалов, потому что любое передвижение это не только потеря личного состава, а потеря своей будущей возможности передвигаться, дабы спастись. Ну невероятный же такой шанс, что бах, и сюда хунта к ним пришла и спасла всех. Нет, не прилетит здесь волшебник на голубом вертолете. Голубой вертолет сейчас занят, на него очень сильно активно ведутся вон там в Ради, что называется, бои за этот голубой вертолет. Там он вот, активизировались выборы, активизировались кандидаты. И этот голубой вертолет уж точно вот сюда не прилетит. Они это знают, поэтому и не передвигаются. Если будет возможность, да, допустим, они предлагают, «Хунта» выйдет к Колчевску, они выдвинутся к Колчевску. Если «Хунта» выдвинется, допустим, по вот отсюда будет, со стороны, там, обратно, на Новосветловку, Хрящеватая выйдет, там, через болотиное, Вот выйдет сюда к аэропорту. Вот такие вот, получается, северо-восточнее Луганска. Они сюда прорвутся, обратно через Лутугино. То есть у них есть один выстрел, что называется, один-единственный. Это когда человек находится на лодке, в море, в океане, где не видно берегов. И у него есть одна ракетница с одним выстрелом. И он и должен выстрелить только тогда, когда уверен, что его спасут. И все. Вот такая вот ситуация у этих вооруженных сил Украины. Других рассчитывать на них что-то там где-то не приходится. Поэтому они в принципе и сдерживаются небольшой группировкой э, наших сил. Ну что, выходить они не будут. Как только они куда-то выдвинутся, все. Значит пора их либо долбить по дороге, либо есть существует угроза, что они куда-то выдвинулись. Они будут предсказуемы очень. Очень предсказуемы своими выдвижениями. Ну, здесь на Востоке нам некуда смотреть, в принципе, потому что здесь-то все контролируется армией Новороссии. Вот у этих ситуация еще печальнее, если сравнивать по каким-то военным тактическим соображениям, по военным результатам. У них самая печальная ситуация. Но если сравнивать с другой точки зрения, ситуация, скажем, как бы это так сказать... Ситуация относительно котлов, то вот у этих самая благоприятная обстановка Сегодня у них по знаку зодиака им сопутствует удача Потому что сегодня они собирают помидорчики, огерки И уже наверное раздобыли парочку баночек трехлитровых для консервации У них ситуация благоприятная По сравнению с котлами, что не скажешь там про котел возле Петровского и Красного Луча Вот у этих хлопцев ситуация гораздо печальнее сейчас на самом деле А вот у этих еще печальнее у 24-й бригады, расположенной под красным лучом, есть теоретическая возможность, что с Дебальцева готовится серьезный прорыв на красный луч. Именно по трассе вот этой М3. Вот если этот прорыв будет, эта группировка усилится, она должна подкормиться. А не понимаете, как вот тот засохший укроп, он взял, засох, то есть он вкуса не имеет, как бы размера не имеет, веса не имеет, ничего. Но как только он получ... его кидаешь в воду, он напухает и все, и он и пахнет, и вкус имеет, и выполнять все свои основные функции. Вот какая сейчас ситуация у этой 24-й бригады. Они ждут элементарно подкрепления с Дебальцева, чтобы их накормили, бензином заправили там, боекомплекты дали, подремонтировали. И тогда они присоединятся к бою сразу же, мгновенно. Это... Не стоит недооценивать эту группировку, и пока она в таком засохшем состоянии, ее нужно, ну, это мое личное, как бы, видение линии фронта, ее нужно, конечно же, сузить, ликвидировать и зажать. Даже если ликвидировать, сначала зажать нужно. Вот как минимум сузить и зажать, вообще полностью. И контролировать ее, не знаю, какой группировкой, там 100-200 человек, вот так вот зажать, посмотреть, использовать артиллерию, пристрелять возможные выходы ее отхода, контролировать определенные трассы, потому что она будет рано или поздно по дорогам передвигаться, и все, можно взять даже под снайперский прицел их. Потому что потом этот черяк вспухнет, раздуется и будет больно. Он неожиданно усилить может хунтовские войска. Дальше, что мы имеем? Под ребят, у нас нету никаких уже котлов. Есть остатки вооруженных сил под Моспино. Они не носят какой-нибудь характер серьезный. И это опять же одна из тех дежавюшных ситуаций, что и между Белым и Лутугина, что и примерно над красным лучом. Масштабность и ее численность не соответствуют тем другим. Но здесь карательные батальоны это каратели. Это невооруженные даже силы Украины, я бы сказал. Это вот те вот. Здесь очень много батальонов разных, сбор здесь, винегрет. Вот они вот все собрались, и как бы один через одного. Кто-то военный, кто-то мобилизованный, кто-то каратель, кто-то там прибежал, э, там пару месяцев назад еще только с палкой на Майдане бегал и там лупасил Беркута. А вот теперь ему дали в руки оружие, и он не знает. Хотелось получить вроде бы когда оружие, а что с ним делать, неизвестно. Потому что у другого человека тоже там напротив оружие. И ополченцев оружие, и оружие помощнее есть. Вот... Потери. Здесь такой сборная винегрета, она немножко тлеет, они сращаются, конечно, превращаются в однородную массу, Ну, здесь два варианта. Либо они сплотятся, сделают общее командование и выдвинутся куда-то. Это будет их, что называется, последний крестовый поход. Вот так. Вот. Или они все-таки сгруппируются, они в любом случае сгруппируются, сканциализируются, какие бы там остатки не было. И тогда примут попытку этого же прорыва или выхода только когда их начнут освобождать. Если силы отсюда уйдут, они получат сводки, что вот, силы ополчения ушли там на фронт, на сдерживание куда-нибудь еще там слева, снизу, справа. Они узнают по своим разведданным, а они уже будут пользоваться. Ну, такие вот группировки, они же хитрые, коварные там каратели. Вы не забывайте, что они будут обязательно выходить в населенные пункты. Обязательно они будут пользоваться доверием местных жителей. Потому что, ну вот, русские жители, простые народ, простой народ ну, он, де... он с доверием относится, он как бы не привык, что его обманывают постоянно. И вот этим доверием будут пользоваться каратели. И вот как только они своих разведчиков доставят, поприкидываются там, понацепляют себе георгийских ленточек, будут узнавать какую-то ситуацию, воспользуются обязательно небольшой любой слабинкой со стороны армии Новороссии. Я считаю, что их нужно очень быстро здесь зажать и в принудительном порядке, то есть с помощью, не знаю, захвата или взятия в плен, э нейтрализовать. Потому что по-другому они только усилятся, только усилятся. И воспользуются возможностью любого прокола или просвета среди нашей армии. Их нужно вот здесь вот захватывать в плен. Как и, в принципе, со всеми котлами это было сделано. Амросевский-то котел ликвидировали, хватило же сил. Ну что, на вот этот вот не хватит сил? Ну здесь всех ликвидировали, здесь 5 тысяч народу было. Что, на вот эту вот силу не хватит, что ли, у нас сил? Я думаю, что это дневная, двухдневная максимум операция, и все. Переговоры, не переговоры, до свидос. Пришли, разговариваем. Они все равно будут сдаваться, ребят. Там. Пару выстрелов, пару каких-нибудь окружений, э, пару снятия там с, их карателей с блокпостов. И все. И они будут сдаваться и поднимать белый флаг. Делали это неоднократно. Не Теперь что у нас с Новоласпой и со Староласпой? Здесь хунтовская группировка залезла, залезла до Тельманова, пронюхала, что называется там, ну получила немножко по носу, зашла на трассу, нарушила стабильность, нарушила мобильность передвижение. в общем мешает она передвигаться армии Новороссии. Она сейчас является вот таким вот камнем преткновения, когда плывет корабль отсюда до сюда. Вот если посмотрим немножко с высоты, да, вот это вот наша протока на южный проход. Она как бы идет очень широко, одним фронтом, серьезным. Армия Новороссии. А тут, смотрите, такой камень преткновения, он как бы в разрез идет. Понимаете, это мель для корабля, это такой своеобразный айсберг для нашей армии. Не годится содержать его, то есть его либо нужно распиливать, либо нужно как можно максимально сужать, ликвидировать. Или есть другой вариант, их просто вытеснить. Отдать им, допустим, старое... Вот населенный пункт, как он называется, Староигнатовка, да, отдать его Староигнатовку в размен, допустим, на гранитное, и Староласпу, и вытеснять их, вытеснять все дальше и дальше. Да, они усилят ту западную свою группировку, но они не будут здесь находиться, этим барьером, произвести такой своеобразный размен вот нескольких населенных пунктов. А здесь просто-напросто показать, что нету здесь ополченцев и так далее дать им разведки провести там, их разведку, сказать, что здесь, в принципе, дорога свободная, можно проходить, и они попрутся, попрутся вбок, попрутся дальше, можно устроить, конечно, еще и засады какие-нибудь небольшие мины, ну, чтобы не без потерь, что называется. А так, нужно их вытеснять отсюда, самый реальный вариант, если не ликвидировать, то вытеснять, вытеснять обратно, выдавливать. Знаете, вот когда пленочку клеишь, там, не знаю, на телефон, или там, вот, аракал клеишь на ПВХ, и получается такой волдырик, пузырик, вот когда вот клеишь, обычный пла на пластик, там клеишь вот эту вот пленочку, клейкую ленту. Получается пузырик. Вот он пузырик. Выдавить его надо. Вот и все. Выдавить. Мариуполь. Ситуация у нас здесь с Мариуполем деблокирована хунтовскими подразделениями. Существует у них неопределенная эдакая угроза передвижения по трассе Е55. Но все равно хунтовские группировки в Мариуполе регулярно пользуются этой трассой. И имеют, как нам сообщают, уже возможность э, вести туда подкрепление, техники, боекомплектов и так далее. Ну, с боеприпасами это они сделают. А вот с продовольствием, ну, это, в принципе, большой город и еще и портовый. Здесь нет необходимости особо продовольствия. Конечно, хунта будет держаться за Мариуполь до последнего. Будет именно держаться. Тот момент, когда была паника в городе, когда сведомые бежали, когда были очереди двухкилометровые на заправках. Вот в тот момент, когда был занят Толоковка, Спартак, Сартана вот тот момент, хунта бежала, они передислоцировались на западные районы, вот тогда и можно было зайти с маршем на ура, и Мариуполь отстоять, выстроить линию фронта, потому что я считаю, что, допустим, если, вот как говорит Леший, немножко я в нем, с ним не согласен в, той, в том плане, что Мариуполь, э, вот он сказал, что Мариуполь можно было захватить на фоне ажиотажа, да, это можно было сделать, с этим я согласен, но то, что если бы захватили Мариуполь, оголили бы тыл, нет, не считаю, потому что смотрите, вот сейчас линия фронта, вот даже геометрически вы посмотрите, она довольно-таки приличная, да? Сдерживать такую линию фронта гораздо сложнее, чем сдерживать эту же линию фронта только вот здесь. Она будет меньше, она будет эффективнее. Здесь всего две трассы, две-три, не больше. Здесь не нужно большое количество блокпостов. По трассе здесь можно пристрелять несколько группировок артиллерийских расчетов, поставить и небольшое количество реактивных систем залпового огня. И к тому же город, это снабжение Это реально снабжение Вот эта линия фронта, проходящая здесь для армии Новороссии От, допустим, Первомайская До, э, ну, где-то, не знаю там До вот Азовского или до Ялты Вот до Мангуша, через Мангуш Вот так вот, можно даже раньше, если Мангуш не брать Но ну, я, я бы считал, что и Мангуш можно было взять до Ялты Вот эта вот линия фронта, ее гораздо легче содержать От Первомайского до Ялты Чем линию фронта от Первомайского до Безыменная. Гораздо сложнее здесь тем более Хунта будет использовать возможности из, э, ну мы знаем, что она уже это делает, из населенных пунктов, из густо населенных районов вести артобстрелы, зная, что ополчение в ответ не ответит и не будет уничтожать их минометные расчеты, потому что существует угроза для местного населения разрушения инфраструктуры, а ополченцы не хотят захватить город разрушенный с огромными убийствами и так далее, как это делает Хунта, потому что тогда ополченцев там не будут особо и приветствовать, понимаете? И, конечно, это, это, это не только это, это не главная причина. В принципе, здесь идут люди к своим домам, что называется. И они не будут обстреливать мирное население, и хунта этим будет регулярно пользоваться. Момент был упущен, остановлен. Не знаю почему, говорят, что либо не было сил два варианта, либо это перемирие повлияло. Ну, и то, и то сомнительно для меня. Думаю, что какой-то третий вариант все-таки произошел. Вот что с Мариуполем. Было бы хорошо, но теперь Мариуполь сложно будет атаковать. Вот сложно. Но он будет все равно взят, и мы знаем, что это все равно неизбежно. Дальше, что мы имеем с Докучаевской группировкой? Она сплотно снабжается с западной своей, хунтовской группировкой. Имеет прямое снабжение, вылазит. И мы знаем, что вот конкретно здесь, вот именно вот здесь вот, Находится одна из самых вооруженных, боеспособных группировок. Она создается не искусственно, а в натуральную. Либо они это делают для выхода вот сюда же на Новоласпу, чтобы усилиться группировкой Новоласпы, которая здесь исследует всю территорию и будет уже знать и координировать четко с пристрельной артиллерией. Дальше, чтобы дойти до территории Российской Федерации и контролировать уже кое-какую границу. Вот здесь вот. С Российской Федерацией. Уже когда контроль появится над границей, не зря же такими силами была занята эта граница. И контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой Народной Республике, абсолютно вся эта граница контролируется ополчениями. Как только хунта, мы знаем, что начинает контролировать хоть маленький кусочек, там где ведутся боевые действия, автоматически страдают и граждане Российской Федерации. Производятся провокации, террор производится, списывание. Всегда они используют эти моменты и всегда будут обвинять все время Российскую Федерацию. На территорию России, там куда-то в населенный пункт, вот как здесь называется, допустим, Дерхачева, да, или вот населенный пункт Харьковский, упала какая-нибудь мина, ополченцы, конечно, ополченцы, ну а что ж. И они всегда в свои поражения легко могут списывать, что вот здесь на территории России расположено 184 реактивных систем залпового огня ГРАД. То есть это очень удобно и для штаба АТА, вот здесь вот такой выход сделать. Они будут списывать свои поражения сразу на то, что с российской территории ведется обстрел. Также удобно для провокации совершения. Им легко будет обстреливать, вести террор и так далее. То есть дальше и дальше делать эскалацию. Это, это выполняться будет американский план. Вот здесь вот этот прорыв будет им руководить непосредственно какой-нибудь пиндосовский ставленник. Я в этом не сомневаюсь, что вот именно вот этим прорывом он будет руководить. И мы его еще увидим. Случится он или не случится, это второе дело. Но о попытка его будет произведена однозначно. Как мы будем отражать и сражаться с этим, я еще не представляю. Висит огромная угроза над нами. И последствия ее сложные, и чрезвычайно вообще сложные. Большая группировка наших войск будет зажата между Мариуполем, основой на Новозовск. Придется выстраивать линию фронта в Тельманова сюда большую группировку придется перекидывать. А также, чтобы не быть зажатыми и ликвидированными, держать с Новозовска. Группировка вот красноармейская, вот здесь вот Моторола работал, мы знаем, мы смотрели. Ну, вот такие вот вещи. Растягивать фронт. Он будет сужаться по отношению к Хунти, но он будет растягиваться по отношению к нам. Если сейчас мы можем Тельманова с восточной стороны не контролировать, потому что там дальше граница и как бы наши и все эти вещи то потом придется это делать. А это плохо, это личный состав, это перевооружение. А мы не обладаем большим количеством бронетехники. Вот сейчас хунта и будет использовать свое преимущество в бронетехнике. Нельзя им давать эту попытку. Вот нельзя. Нужно уже принимать меры. Первая из мер, я уже предложил, выдавливать эту группировку, дабы она не усилила доку... докучаевскую... Хунтовскую группировку для удара Вот выдавливать, сласпой группировку Или второй вариант, но ну, на это нет просто Технического обеспечения такого Вот здесь все, пристрелять, абсолютно все Расставить расчеты свои, артиллерийские Минометные, заминировать все нафиг Чтобы она не имела возможности пройти Она все равно будет переться Но это будет их тормозить, и они лишний раз подумают Кто первый, тот погиб Мы конечно выполняем долг, но таких уже в армии Украины нет Что мы выполняем долг, мы защищаем Там территорию Украины, нифига Таких вооруженных сил Украины практически не осталось. В карательных батальонах, да, там есть идейные фашисты, есть там всякие нацисты. Вот они тогда и будут ликвидироваться, будут идти якобы вперед. А нам, в принципе, это и нужно. Нам не нужно, чтобы гибли вооруженные силы Украины. Нам нужно, чтобы гибли фашисты. А фашисты пойдут первыми тогда, потому что вооруженные силы скажут, «Не-не-не, ребята, мы тут что-то не чувствуем, что надо придется, вот так вот, вы покажите, а мы пойдем». Если эта тактика будет использоваться, то она будет на плюс. Но, опять же, нужно техническое снабжение». С нашей стороны, серьезнейшее Мины, артиллерии, сделать кордон серьезный Вот как горловка держит, чтобы не прошли они сюда Это сложная задача, очень сложная Выполнима или нет, я не знаю на данный момент состояния Составляющих э, у нашей армии Технических возможностей Что у нас тут мордашка у Мишки Донецкого происходит Вот наш носик у Мишки находится возле населенного пункта Константиновка Старомихайловка-Александровка обратно, как и раньше было в добрые такие времена, держит линию фронта западную по отношению к Донецку. Вот. Ну что ж. Мишка теперь смотрит вперед, не вниз. Раньше он смотрел вниз, теперь вперед смотрит. Аэропорт. До сих пор стоит. У меня вопросы серьезные возникают, не знаю, кому их задавать. Но этот вопрос, почему стоит аэропорт, Непонятен. Не хватает, неужели здесь нет резервов, ребят? Неужели здесь нет каких-нибудь подогнать просто несколько реактивных систем? Неужели нельзя отработать спецназу? Или, ну, ну там же передвигаются они, и хунта имеет бронетехнику. Приличная группировка. Ну не настолько приличная, как у Донецкой Народной Республики. Ну не настолько же. Я не говорю, что нужно их закидать, задавить пушечным мясом там и выполнять вот эти ошибки. Нет, ни в коем случае. Уже было такое сделано. И в Донецке уже мы, они помнят прекрасно этот результат но использовать максимально эффективно свое оружие, имеющееся. Я уверен, что преимущество здесь на нашей стороне. Почему не ликвидируется аэропорт? Большой вопрос у меня, очень большой вопрос. Горловка пока еще, ну не пока еще, а в принципе она держалась и будет держаться. Вот угроза Лешева насчет того, что Хунта сможет каким-то образом выйти на Пантелеймоновку и обратно с Дебальцева разгруппироваться и отрезать горловскую группировку, я считаю, что Леши здесь, э, ну, немножко преувеличил, даже множко. Невозможно это сделать Хунте, она была в гораздо большей численности, в перевесе с серьезнейшем, серьезнейшем-серьезнейшем перевесе и бронетехники, и по личному составу, и тогда еще и авиация работала. И не смогли они это сделать, вы помните? Ну, не смогли. По причине того, что в Пантелеймоновке они вот выходили, дошли до верхней рынки, под нижней рынкой. Куча боев они были оттеснены и обратно ликвидированы, и обратно вытеснены. Но ну, невозможно это было сделать, хотя у Горловки вы помните, ни одного танка даже нету. И то же самое с Дебальцево. Дебальцева, если будет группировка создана, а она уже создается самая ударная. Она должна разрезно носить одинаковый. Нельзя понимать, что называется ножиком или пилой чем ты там пилишь, пилить сразу в нескольких направлениях. Дебальцева либо выдвигается по трассе М3. Либо выдвигается на перерезание горловки Как бы и туда, и сюда Это уже не ударная группировка, это фигня какая-то Им тогда придется, вот посмотрите, реально Перерезать горловку и идти по трассе М3 А здесь что делать? Нужно обязательно вот эту группировку активировать Значит и сюда нужно выходить А дальше что делать? Что? Здесь тыл нужно держать Это серьезное обеспечение, представляете? дубальцевская ударная группировка, маленькая, как ножик, остренькая Превратится вот в такое вот расширение э, тыла Расформирование. И все. И это уже не ударная группировка. Таким фронтом, чтобы Дебальца выполнила две задачи, и горловку отрезать, и выйти на Фащевку по трассе М3, невозможно. Если она так сделает, она не пройдет и более 20 километров. Потому что каждый ее проход вглубь в армию на территорию Новороссии, допустим, на 10 километров, есть побочный эффект и он серьезный, это расширение линии фронта и растягивание, и контроль ее серьезный, то есть перемещение линии фронта на сотни километров. 10 километров вновь, внутрь, надо сотню километров контролировать границы новую. Еще 10 километров, еще лишнюю сотню нужно контролировать. И это очень сложно. Эти передвижения нереальные для ударной группировки. Поэтому я уверен, что с Дебальцева будет нанесена одна точечная ударная группа. Вот мы ожидаем у Докучаевска и у Дебальцева. У Дебальцева выход Предположительно на трассу М-3. К Красному лучу, чтобы активировать вот этих укропов. Вот здесь вот. И с Докучаевском мы знаем, что будет до границы. Вплоть до границы. Для провокации, для списывания, для взятия в своеобразный котел нашу шестую ударную группировку по освобождению Мариуполя. Мозговой Алексей со своей бригадой пока что активных действий не пока не ведет. Здесь опять рисуют какие-то художники, всякую бредятину. Не будем обращать на нее внимание, на эту бредятину. Э -э ну, вот такая вот штука. У Алексея Мозгового пока что активных действий по изменению линии фронта не происходит абсолютно никаких. Линия фронта от Троицкого закоплена была до Горска. Горска Хунти оставлена. Верхняя точка была снижена. Сиротина и Боровской от дата Хунти. Отдано. Белая гора еще числится за ополчением, но проходит на линии фронта, значит там нет полного контроля этого населенного пункта. Ни за силами Новороссии, ни за силами хунты. Немножко ниже сдулась, что называется, бригада мозгового. И к тому же еще и не ведет пока активных действий по ликвидированию вот этих вот котлов. Остатки вооруженных сил возле Белой и Лутугина, а я считаю, что как раз Алексей Мозговой должен здесь снабдиться неплохо. То же самое касается вот группировки вооруженных сил под петровская между красным лучом над красным лучом здесь тоже должна обязательно поприсутствовать работа бригады алексея мозгового но пока не там нигде ни с чего сейчас у алексея мозгового ведется более оборонительный характер хотя и с отступлениями хотя и с отступлениями вот такой вот у нас обзор ребята на сегодняшнее 10 сентября в целом ситуация не самая критическая Критические ситуации были вообще плачевные, я даже не хочу их вспоминать. Это было черное-черное прошлое. Были ситуации гораздо хуже и намного хуже. Сейчас ситуация более-менее стабильная, но из-за вот этого вот нам показания, что она более-менее стабильная, из-за каких-то там договоренностей, из-за внешней вот такой вот торговли, из-за еще и геополитической войны, там санкции, шманцы. ситуация сейчас благоприятна, на, и, и время, и ситуация благоприятна для Новороссии, но мое личное мнение – не происходит ни время, ни вот в принципе эта ситуация.